Ну что ж, давайте приступим уже к регистрации оплаты. Но перед этим я бы немножечко хотел обратить ваше внимание на ту информацию, которую нам показывает отчет состояния расчетов с поставщиками. Давайте посмотрим. Обратите внимание, нам отчет показывает, что у нас есть Некие остатки по взаиморасчетам в разрезе документов расчета, таких как поступление товаров и возврат товаров поставщику. Но по логике вещей очевидно, что э, поступление товаров приводит к увеличению нашего долга перед поставщиком, а возврат товаров поставщику приводит к уменьшению нашего долга перед, перед поставщиком, и сама собой напрашивается ситуация взаимозачета. Ну что ж, давайте посмотрим, как в системе ситуацию взаимозачета можно обыграть. Откроем документ поступления товаров» и обратим внимание на табличную часть «Этапы оплат». Вот здесь-то вся собака и зарыта. Давайте посмотрим, что у нас здесь сейчас есть, какая информация. Сейчас у нас в системе зарегистрирован единственный этап оплат, Должны поступить наличные деньги 24 июня Все Посмотрим как Мы можем э, Здесь отразить взаимозачет Итак очищаем этапы оплат Кнопочка есть у нас Специальная подобрать взаимозачет Воспользуемся ей Заполнить суммы взаимозачета Перенести в документ Замечательно Вот у нас как раз Наш документ взаимозачета, возврат товаров поставщику. Отлично. Но, если мы сейчас такой документ попробуем провести, получим сообщение об ошибке. В чем же здесь дело? Все очень просто. Мы с вами сейчас оплатили лишь 0,32% всего документа. Возникает вопрос, где же все остальное? Все остальное мы с вами предполагаем оплачивать через кассу. Тогда нам необходимо ввести еще один этап оплаты наличными деньгами, отсрочка платежа, остальные 99,68%. Ну что ж, отлично, теперь у нас документ без проблем проведется. Давайте теперь обратим внимание еще на некоторую приятную особенность. В нижней части экранной формы документа мы имеем возможность получить некоторую информацию об оплате, и как мы увидим позже, мы можем отсюда дотянуться и до документов оплаты непосредственно. Весьма удобно. Так, ну что ж, а теперь посмотрим, как у нас изменилась ситуация с состоянием взаиморасчетов после взаимозачета. итак Закупки, отчеты по запасам и закупкам, состояние расчетов с поставщиками. Посмотрим. Отлично. Именно этого эффекта мы и добивались. У нас единственный долг в разрезе документа поступления товаров. Что ж, давайте расплатимся. Итак, нам необходимо ввести в систему документ расходно-кассовый ордер. Раздел «Финансы», «Расходно-кассовые ордера». Создать. Оплата поставщику. Контрагент наш любимый. Продадим все. Касса операционная у нас одна. Можем вручную добавлять документы. Можем воспользоваться кнопочкой подобрать неоплаченные. Вот у нас неоплаченные наши документы. Перенести в документы обратите внимание статья движения денежных средств заполнилась у нас сейчас автоматически произошло это именно потому что мы заранее ее в систему ввели вот он наш наша пометочка в скобочках статья ДДС если бы мы этого не сделали то у нас бы получилась ситуация аналогичная той которую мы получили при регистрации документа возврат товаров поставщику когда мы с вами не имели возможности указать Причину возврата товара Вот тут Все дело в том, что вот только Единственная статья По операции оплата Поставщикует только та, которую мы с вами Ручками в систему ввели Так, ну что ж, мне уже Вот этот вот маркер Статья ДДС не нужен Я наименование подправлю Что еще Я хотел бы здесь исправить Давайте мы с вами Проведем только частичную оплату Пусть будет так провести и закрыть. Ну, эффект понятен, да, то, что у нас все-таки долг... Не то немножечко. Долг у нас, понятное дело, остался. Остаточек есть. Сейчас мы погасим все остальное. Сейчас убедимся, что у нас нет задолженности перед поставщиком. И последнее, действительно задолженности нет, радуемся. Последнее, что я хотел бы вам показать, это немножечко поиграться с документом поступления товаров. Вот обратите внимание. Оплачем. Все. Обратите внимание, насколько у нас вот здесь вот, э, как изменилась информация, информация об оплате. Обратите внимание, что мы можем отсюда одним щелчком открыть сведения об оплате. Вот два наших расходных ордера, пожалуйста. Так, ну что же, я думаю, что на текущий момент мы в эту тему достаточно погрузились. Нюансы рассмотрим дальше по ходу повествования, пока с оплатой поставщику все.